всем категорический привет с вами канал Мастер ПРО ну и сегодня хотелось бы конкретно уже объяснить по поводу э, той самой пресловутой компании ВСК, которая занимается сейчас в данный момент тем, что грубо говоря меня кидает по сути как своего э, как сказать клиента что ли ну смотрите короче Произошло это буквально еще в 2021 году, в прошлом году. То есть сейчас у нас 2022 год. На данный момент 13 сентября. И получается, какая картина у меня сложилась с этой компанией. В данный момент получается, что сейчас я проиграл суд. Кому интересно, ссылка будет на данный ролик в описании. То есть проиграл суд в том плане, что... Компания Z, которая была страховщиком стороны потерпевшего в аварии, она, получается, подала на меня в суд на то, чтобы взыскать с меня деньги, потраченные на выплату потерпевшему На выплату потерпевшему денег. Выплатила на этом что-то 128 тысяч на ремонт Toyota Ypsum для тех, кто не понял, авария была в сентябре месяце того года. И с того момента компания Zeta решила, грубо говоря, с меня взыскать эти средства. Ну, оно и понятно. Почему такая картина получилась, что она с меня начала взыскивать? Потому что, возьмем маленько дальше, 15 мая у меня была, произошла такая, даже не знаю... Не 15 мая, а, блин, скорее всего, как-то не помню, в апреле месяце. Короче, произошла со мной авария. На площадке, глухонемой, во дворе, сдавав назад. На тот момент я был на белой машине, Toyota Karina. Ну, фотографии я приукладываю. То есть, сдав... глухонемой, без опознавательных знаков, сдавал назад. Я, грубо говоря, он стоял на месте, я в этот момент подъехал с пассажиром, высадил его, даже не высадив его, он резко начал сдавать назад. Ну, и естественно, повредил мне переднюю часть машины. Ну и какая картина образовалась, то что с того момента я подал, получается, начал напрямую через свою компанию войска, я ну подал заявление на выплату, грубо говоря, себе страх, страхового случая. И получилась такая картина, что сумма, которая мне выплатили, выплатили мне что-то 51 тысячу рублей. И сумма, которую мне выплатили, получается, что сама по себе общая сумма машины, которая была, как они на тот момент. Сумма маш... выплаты по машине превышала стоимость самой машины. То есть, получается, грубо говоря, ремонт они признали нецелесообразным. И в 15 мая они, получается, закрыли мне полис ОСАГО в досрочном порядке, в одностороннем. Что капец, меня удивило. вообще Я, конечно, полностью охренел. Хотя, по сути... Короче, из-за из этих вещей, что сумма э, ремонта превышает стоимость машины, машину признали э, ну, гибелью транспортного средства. Ну и получается так, что после того, как э, признали гибель транспортного средства в одностороннем порядке, у них там идет на основании закона, но опять же, опять же, они начали ссылаться на закон, по сути, который я не знаю, как его вообще создавали. Конкретно, по сути, это не, я бы даже сказал, неправильно. По сути, нельзя по закону, по закону опять же тому же, нельзя признать гибелью транспортное средство, которое на полном ходу без серьезных повреждений. Вот такое же самое получилось у меня, что признать по сути невозможно. Для, для этого нужно как минимум сделать либо экспертизу, экспертиза, которая подтвердит, что Данное транспортное средство нужно утилизировать, оно не как говорится, не ремонта Но по фотографиям я думаю, любой нормальный взрослый человек видит, что никаким образом не может быть такое, что такие повреждения можно признать машину гибелью транспортного средства это повреждения фары, бампера и поцарапанного крыла. Бред, конечно, но вот такую картину не признали. И получается так, что все карты сложились не в мою пользу. Что конкретно я сделал? По сути, что естественно, я как умный человек, и я в такие вещи, конечно, мало верю. Бывает, знаете, сколько спама приходит мне тупо на электронку? пачками, от всяких компаний, от того же Сбербанка, левые там, знаете, всякие приходят. Естественно, я это не стал заморачиваться, потому что приходит всякая херня, я там половины не читаю. И получается так, что... Я проверяю, залазю на свой личный кабинет от компании ВСК, на сайте ВСК. Залазю и усмотрю, что там, грубо говоря, для тех, кто не знает... Если полис закрытый, то там идет, что полис действительно закрытый, там твой полис красную рамку обведенный, он получается не действующий. Но так как он был обведен в зеленую, и написано, что полис действующий. Это тоже как бы меня, по сути, я всерьез не воспринял, ну бывает такое, по сути, но меня успокоило то, что я на сайт залазю и все на месте. И думаю, ну, если какие-то действительно мне закроют полюс, я, естественно, буду ждать какие-то серьезные бумаги, по почте направить должны. То потому что, ну, в связи с чем должны признать ее гибелью транспортного средства. Потому что по цифрам складывать, ну, это просто идиотизм. Машина может стоить гораздо дешевле, запчасти на нее дороже, но это не может являться, бляха, показателем того, что э, при сравнении цифр у них сложилась такая картина, что машина гиблая тоже идиотизм. Любую машину можно восстановить, любая техника восстанавливается. Даже если не, запчасти не оригинальные, машину можно восстановить. И поэтому я считаю, что это маленькая тема бредовая. закона не знаю, либо поправлять нужно, либо уточнять. Но по сути это неправильно и вообще дурдом. Ну и в принципе я особо не заморачивался. Уехал отдыхать. Как бы я не... Ну потихоньку восстанавливал машину. Думал, как бы потихоньку. Ну, только у меня... Проблема такая дошла, что как только я уже практически заканчивал полностью восстановление машины, там осталось только все надеть, зачехлить, все полностью одеть, бампер, фары все все ну, до, до, до нормального состояния довести. У меня происход происходит авария в сентябре месяце, я не помню какого-то числа был, да, но ну, произошла авария. На повороте на станции переливания крови, там чуть дальше магазин уровень, при повороте налево, получается, я ехал в сторону улицы Димитрова, если так посмотреть, да, в сторону Димитрова, и поворачивал налево, и получается так, что передняя машина, которая была по ближней полосе, по второй, она меня пропустила, и сзади нее нес Toyota Ypsom, видать, торопилась она очень, и получилось так, что... Эм... Она в меня просто-напросто въехала. Причем въехала она от страха такого, что она по, э, на скорости... Я уже, грубо говоря, уже практически заехал в карман. Так она повернула на карман и впечатала меня прямо в бордюр самого кармана. Вот такая картина переключилась. Скорее всего, конечно, мы оба попали в слепую зону. Потому что на, на, на тот момент, когда я поворачивал, я вообще машины никакой не видел. И такая картина, получается, бывает... Даже я уже с большим стажем особо сильных аварий никогда не имел. И тут такая картина образовалась, что в меня тупо-напросто въехали. Естественно, я признал себя виновником. Тут по-другому быть не может. Всегда виноват тот, кто поворачивает или разворачивается. Тем более на дороге. Ну и что случилось? Естественно, я по... мы все дела там вызвали сотрудников ГИБДД, потому что там... Все так это, авария оформляется. И она меня спросила, у тебя есть страховка? Я говорю, страховка есть? Я говорю, но ну, под вопросом. Я говорю, что то значит? Я говорю, ну мне признали, по сути, машину тоталом. И такая картина сложилась, что маленько несерьезная. Приезжают сотрудники ГИБДД. Я, естественно, ему упоминаю. Я говорю, вы проверьте по базе данных, пожалуйста. Я говорю, ну мало ли что, если действительно полис не действующий, как у меня э, есть. Я, естественно, согласен был бы, в принципе, ну, пофигу там на выплату, ну, потому что ситуация реально была бы вредовая, потом бы я судился с компанией. Но на тот момент картина получается реально смешная. Мне сотрудники ГИБДД проверяют по своей базе данных. Они говорят, что у вас полис действующий. Не знаю, что у них там за база данных, но полис был на тот момент действующий, как оказалось, и они меня оформляют по полису моему от компании ВСК оформляет и получилось как бы я особо не заморачивался думаю, ну раз такая пьянка, думаю, ну ладно проходит буквально полгода полгода проходит и мне начинают писать письма от компании ЗЭТА для начала в рамках предварительного там договоренности ну так как я предварительные договоренности никакие особо не оформляю, она подает в суд подает в суд буквально уже она в январе подает в суд. После всех праздников. И получается так, что подает в суд. И вот у нас до такой степени полгода все это добро тянулось. Ну и что? И естественно, я, естественно, судился. Предостав... Ну, на, на первое слушание пришел. И мне что, сказали, что так-то, так-то. Говорит, как так получается, что у вас, говорит, нет. Я говорю, хочу приз... возражение я им отправил, все дела, там, через юриста оформил возражение, потому что это как бы неправильно. И через это возражение мне предпис... ну, еще позвали третьего, получается, от компании ВСК. Это все откладывалось, откладывалось буквально полгода. Ну и сошлось все к тому, что как только все эта картина сложилась, вышло так, что Естественно, я решил проверить, да, даже вот буквально, представьте, да, спустя год я решил проверить уже летом. Ну, как так? и ну, вообще нормально ли это, что мне там действительно не одобрили никакое возражение, а просто начали дальше судиться. Я залазю опять на компанию ВСК, делаю скриншоты, и что там указано? А то, что полис у меня официально э, в программе закончился 29 октября. То есть не раньше, не позже, а именно 29 октября, давно так же, как он был. Причем сделали запрос от компании ВСК, они сделали причем запрос не на кабинет мой ВСК, а именно на сайт РСА, то, что делают люди. Оказывается, мне даже юрист также сказал, говорит, вам нужно было сделать говорит, запрос говорит, через сайт РСА вбить говорит, ваш действующий полис, как вы считаете, и там бы все показано было, действующий он или нет. Вопрос. Это какого хрена я должен залазить на сайт РСА, когда я заключаю договор с компанией войска на оформление своего страхового полиса? И почему я должен на какие-то сайты вообще лазить, блин, для подтверждения, потому, так как у меня сайт был конкретно ВСК, страховался я у ВСК, а не через сайт РСА на тот момент. И вообще это было бы бредово. И он мне рассказал, что, кажется, можно вбить в интернете, блин, прям сайт РСА, да, и прям туда вбить номер и проверить, действующий он или нет. Вопрос... Если же так, все у нас через сайт РСА делается, через какую базу данных БЛЯХА ГИБДД в сентябре того года проверяла мой действующий полис? Оказывается, скорее всего, база данных у ГАИ вообще не та. Они не через РСА проверяют ваш действующий полис. Каким образом получилось так, что полис оказался недействительный э, на, еще на момент 15 мая? Вот вопрос, да? оригиналы вот такая вот охерня все сложилось и все мои доводы вообще все, то что я предоставил предоставил все скриншоты все-все-все, по сути говорю даже на сайте ВСК мой полис действовал до по 29 октября не по 15 мая вот так, то есть он спокойно закончился они его что-то то ли у них сайт тупий, то ли они его вообще не обслуживают имейте ввиду, компания ВСК со своим сайтом не работает от слова вообще, поэтому ни в коем случае не доверяйте никаким сайтам если у вас такая картина действительно складывается если вам приходит действительно уведомление о том, что ваш полис каким-то чудесным образом закрытый, официально проверяйте его на сайте РСА потом делайте запрос в компанию ВСК там, или какая у вас будет в связи с какими показателями вообще, не знаю, какой-то экспертиза или что там было. Какие-то документы требуете, на основании чего вы идете в суд и оспариваете это решение. И там уже выбиваете с них все что угодно. Бабки, там, я не знаю, неустойку или еще что-то. Потому как серьезно, но это полный идиотизм, я считаю, не должно быть никаким образом такого, что ваш полюс как чудесным образом просто захотели и закрыли. Блин, я, если честно, вообще фонарел. Я не ожидал, что Подобная ситуация может вообще со мной, со мной случиться. Но она случилась. Вам, конечно, такого не советую. Но если такая картина действительно у вас сложится, обязательно проверяйте. Ну, надеюсь, кому-то действительно моя история была полезна. Надеюсь. И э, имейте всегда в виду, что, блин, хоть и говорят вот это вот... Э, Электронный полис ОСАГО это очень удобно, но вот этот самый нюанс, который меня вот застиг врасплох, сейчас получается на данный момент у меня, я сейчас буду подавать апелляционную жалобу в Хабаровский краевой суд для того, чтобы с компании войска взыскали ту сумму, на которую грубо говоря собираются взыскать с меня, то есть вот в таком вот порядке придется это делать. Пройдет это, не пройдет. Буду, конечно, держать вас в курсе событий, буду, объяснять, ну, буду снимать ролик на этот момент. А пока сейчас будем ознакомлять своего юриста с материалами дела. Надеюсь, ролик был действительно кому-то полезен. Надеюсь, обязательно. Оставляйте свои комментарии, кто столкнулся с подобной проблемой. Также... Не забывайте подписываться на канал Так как я снимаю ролики именно для вас Для своих подписчиков Которые Могут оказаться в подобной ерунде Но могут быть уже потом к ней готовы Всегда имейте это в виду. Информация лишней никогда не бывает Для того чтобы под, э, На мои ролики Вы имели прямой доступ Я говорю чтобы уведомления приходили Нажимайте на колокольчик Чтобы колокольчик был не красным и а серым также оставляйте комментарии, не стесняйтесь, я отвечаю по максималке на все комментарии, которые, в принципе, читаю и вижу. Также поделитесь, конечно, этим видео с друзьями. Я думаю, многим будет полезна такая ситуация, чтобы вы с ней столкнулись с подобной бедой. Всем спасибо за, за просмотр, отдельное спасибо своим подписчикам. Всем спасибо и пока. Mm ¶¶ -hmm.